Здравствуйте, дорогие любители строительства. Сегодняшнее видео посвящено реализации проекта реконструкции жилого дома, реконструкции с настройкой Моцарда по технологии ETAPS. Значит, вот у нас имеется вот такой дом старый, 60-х годов постройки. Состоит он из основной части дома, Пристроя из монолитного шлака бетона и нового пристроя, еще одного третьего уже сооружения здесь, из герамзитоблоков. Задача поставленная – возвести мансарду, объединяющую все три здания. Почему я их называю три здания, они на разных фундаментах и если рассматривать их работу фундаментов, а они все на, имеют разные фундаменты и если бы мы мансарду выложили просто поверх этих сооружений она обязательно лопнула бы, треснула бы и эксплуатация была бы затруднительна значит после произведения обмеров, согласования проектного решения на производстве конвейерном на установке которая создавалась грубо говоря полтора года она имеет автоматизированное компьютерное управление механизмы роботизированные значит вот если смотреть суть беспрерывной ленте Половая доска, шпонтована здесь, представлена, составляется, склеивается и идет по конвейеру. Значит, на конвейер автоматически производит э, нарезку позор, рассверливание технологических отверстий необходимо. Вот на данном участке видео видно э, толкатель с двигателем, который проталкивает за один цикл на 300 миллиметров эту ленту это у меня сейчас идет движение панели рабочие выполняют установку и вклеивание диафрагм жесткости заранее приготовленных на данном участке идет задув утеплителя и автоматическая запечатка двух поверхностей наружный и внутренней рулонным материалом с применением термосклейки Значит, предварительно на грани склеиваемые наносится термоклей ну, сейчас это вручную производится это автоматизировано должно быть клей застывает по ходу движения конвейера потом вновь утюги с двух сторон припаивают пленку и на выходе получается запечатанная панель с двух сторон пленка, То есть утеплитель не вываливается. В первом видео про описание панелей был ну, фанерный вариант обшивки. Это было первое, такое коленочная сборка панелей. Сейчас ушел я от фанеры. Сколько а вот в данном видео пока синтетические такие пленки применяются в дальнейшем. Ну, самое такое желаемое для меня это применение растительных материалов обшивочных, ну, к примеру мешковины. Основное для того, чтобы не создавать кабелярного барьера при влагопереносе через ограждающие конструкции. В данном случае используется ковато, хотя здесь может что угодно за хоть земля. То есть весь смысл, что усадки не будет сквозной за счет деформант жесткости наклонных. Вот. Но поскольку я здесь использую органический материал, капиллярно активный материал, все его полезные свойства мне нужно максимально использовать. И хоть пленки парапроницаемы, высокодиффузионные пленки в стадии пара, конечно, они паропроницаемые, а вот в жидкой фазе Капиллярная активность, у них почти ну, нулевая, да, у них нет этой функции, что для меня вредно. Значит, а, жесткость вполне достаточная панели, если мы обратим внимание. Лента панели толкает столько за верхний пояс, нижний пояс следует за ним, даже за счет жесткости диафраг вот, вот этих диафрагм. Обратите внимание, еще идет только склейка, они еще не склеились. И даже в таком растворном состоянии жесткость обеспечивается. Нижний пояс следует при больших нагрузках обжатия, на, независимо на э, пояса, Вот эти два пояса. Это нарезка пазов для диагноза в жесткости. Вот несколько актуаторов линейных управляются и идет нарезка. Это рассверливатель. В общем, примерно понятно. Следующие мы вот панели сделали. Первый рейс отправили. Потом будет еще второй рейс. Дальнейшее здание. Старое. Наше. Устанавливаем швеллерную обвязку. Состоящую из двух поясов швеллера. Уложенного на регулируемые площадки. Закрепили мы их здесь вот более менее хорошая э, эта плотность материала закрепить хорошо удалось на старом доме пришлось помучиться чтобы закрепиться дом старый э, речь о диагональных, параллельности стен не идет как в высотном отношении так и в плановом отношении есть, э, швелера необходимо было выравнивать да и в потом через может 10 лет здание будут вести себя по-разному. У нас будет доступ к этим регулируемым площадкам. И если что, нужно будет подравнять верх, верхнюю мансардную настройку. Это наша велерная обвязка. Здесь установка первой панели. Это элемент фронтона. Первая фронтонная панель высотой 2 метра 40 сантиметров. Ребята устанавливают ее на швеллерную обвязку. Значит, вот мы видим процесс, уже фронтон один выставлен, боковые стены устанавливаются. На данном видео мы можем видеть, рабочий размечает на швейлерной вязке отверстия крепежные. В основании панели имеются шпильки, них они закрепляются за швеллер. Но в будущем я от этого момента хочу уйти. Будет гораздо проще все выполняться. Без рассверливания. Потом он сверлит. Это мучительно долго. Значит, это панели подготавливаются к сборке. Конечно же, здесь такие вещи делать лучше оптом. Затащил панели, разложил. Положил соединительные элементы оптом, чтобы Операция... Здесь тоже конверные сборки. Приближаться желательно. Значит, вот... Вот это монтирует, ребята, панели. Обратите внимание, стойки панели, которые должны встать на швейлерную обвязку, имеют прокладку фанерную. В данном случае это для того, чтобы распределить точечные нагрузки, передаваемые на обвязки, от швеллерной обвязки на стойку панели. Ну, грубо говоря, чтобы она не расщепила. на контакт не ма маленький, швеллер сто стоит. вот Возникают вопросы, что здесь конденсатное явление на железе как передавать, но здесь успокою Значит, этот, этот швеллерный контур металлический контур останется в теплой зоне то есть это проявление существует в других проектах там вкладка будет либо промасленная впадочка фанерная, либо какой-то прослойки из таких Гора Рубероида, или пластиковые. Дальше пойдем. Ну вот общий вид нашего строительства. Обратите внимание, что если здесь у нас